Я вспомнил не той юности твоей Те дни, когда была ты мне невестою Когда ты, спросив рабский звон цепей Пошла за мной в пустыню с чудо-песнями Тогда я на руках тебя носил Все покрывая милостью безмерною Тогда я как сейчас тебя любил Но только ты тогда была мне верною Верни. Моя любимая, вернись, вернись. Мои объятия всесильные, и я начну с тобой иную жизнь. Жизнь новую, прекрасную, с мессию. И я начну с тобой иную жизнь, жизнь новую, прекрасную смесью. Ты вспомни, как меня искала ты, когда со мной ты жаждала общения, тогда Текли ручьями слезы умиления и слезы мне кричали с верных глаз Что я любим тобой любовью первой. Тогда тебя любил я, как сейчас только ты тогда была неверною, вернись, моя любимая, вернись, вернись, мои объятия, всесильные, и я начну с тобой. новую прекрасную смесию. И я начну с тобой иную жизнь, жизнь новую прекрасную смесию. Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя Его, и искупитель твой. Святые Израилев. Как жену, оставленную и скорбящую духом, Призывает Тебя Господь. Как жену юности, которая была отвержена. На малое время я оставил Тебя, Но с великой милостью восприму Тебя. В жару гнева я сокрыл от Тебя лицо мое на время, Но вечною милостью помилую Тебя, Говорит Искупитель Твой, Господь. А ты меня зовет, В объятия своей безмерной милости Иду, иду к тебе, мой чудный Бог Иду, иду к тебе, мой Бог, с повинною. Никто больше звать меня не смог, А ты меня зовешь, зовешь любимую Никто бы больше звать меня не смог. А ты меня зовешь, зовешь, любимую.